сказать о голосе? Если вы заметили, если тот, кто меня постоянно смотрит, вы заметили, что в первые мои ролики голос у меня был какой-то э, немножечко осипший, грубоватый, а вот там, где я назвала ролик «руки вверх», ой, ох, так и хочется сказать «руки вверх», «руки вниз», там у меня голос совсем другой, потому что я в тот день немножечко позанималась голосом своим. То есть зарядка для голоса, станательная. Эту зарядку придумал прекрасный человек, зовут его Кирилл Плешаков-Качалин. Качалин Плешаков, двойная фамилия. Если вы наберете эту фамилию в интернете, вы познакомитесь с гательным, молодым человеком, но суперским... Прямо современный такой предприниматель, он сам свое дело придумал, сам придумал свой бренд, сам его раскрутил, создал компанию своих прекрасных помощников. Он имеет музыкальное образование, руководитель хора, музыкант. И вот он придумал э, э, систему восстановления природного голоса. Суть в следующем. Когда человек рождается ребеночек, у него звучит природный голос. Посмотрите, как громко плачут дети. А к звонка у них чистый голос, никаких препятствий он не, нету у него. С течением жизни голос начинает меняться. У детей вот до трех, до четырех лет еще есть сохраняется природный голос, а потом, когда они начинают осознавать мир, когда у них начинаются какие-то свои страхи, обиды и так далее, все это откладывается на мышцах горло, на мышцах голосовых связок, и каким-то образом вот они становятся зажатыми. И голос меняется. И петь бывает тяжело, не нераспетым петь тяжело и так далее. Так вот природный голос. Его можно восстановить буквально за неделю или за две, если постоянно заниматься. Познакомьтесь с Кириллом качарином Плешаковым, и если вы работаете, даже если вы просто дома сидите, даже если вы вообще нигде не работаете, знайте, что голос ваш – это ваша визитная карточка. Вот еще я не вижу человека, но слышу, что он где-то сказал, я уже могу сдать характеристику этому человеку. И каждый из вас тоже может. Мы сразу же определяем ему к нему отношения. По голосу, по его интонации, по его звучанию, его речи. Я уж не говорю о его словарном запасе. Я говорю только об интонации. Интонация это неповторимые э, сочетания верхних и нижних обертонов в голосе, которые на, на подсознательном уровне дают вот, э, информацию. А мы ее считываем. 80% того, что мы слышим, нам передает интонация голоса. То есть, мы разговаривая по телефону, мы не видим человека совершенно, мы по его интонации слышим, какое у него настроение, как оно относится к нашим высказываниям и так далее. Вы все это прекрасно без меня знаете. Так вот, как нам восстановить этот природный голос, чтобы приятно с нами было общаться, между же... прочим, в его голос. И еще больше даже скажу. Вот э -э -э, рождается ребенок, и из тысячи голосов, он всегда узнает голос своей матери по интонации по ее. Он несколько разных стонов. Вот лежа в постели. Постаните, постаньте вместе со мной. Это очень полезно. Одну руку можно положить на грудь. И почувствовать, как происходит за грудиной, за вот этой костью вибрации. Если хоть малейшая вибрация происходит, значит, вы делаете все правильно. И идите с нотки на нотку вот так вот подпевает как я можно, а Нет, как хотите, как получится. А, а, вчера ролик в интернете в одноклассниках был там папа сидит играет нереально, действительно, а ребеночек лежит и ему подпевает. Вот так надо подпевать, как подпевает тот ребеночек. А, он издает звук и сам к себе прислушивается. Какая прелесть, вот что-то бесподобное. Дальше можно в этот стон добавить интонацию, то есть вверх-вниз звук пустить высокой и низкой ноткой, например. То есть мы сверху-вниз опустились голосом и обратно кверху а очень сильно мощно очищает горло, не стон а хрип подхрипывание такое Вот вы почувствовали голос у вас сел сипит и просто трудно говорить просто кашель даже возникает. То есть так вот... Звук А говорить где-то внутри горла. Можно немножко сжимать голову, да, нет. всегда утром, нет, уже второй день утром я говорю скороговорки. Но вчера я говорила скороговорку шепотом и вслух, а сегодня я проговорю скороговорку или скороговорки с закрытым ртом. То есть губы сцеплены, зубы не сцеплены. Между зубами верхними и нижними ну, может пройти язычок. И закрытым ртом тренироваться говорить скороговоркой, либо вообще любой текст, либо просто разговаривать так, чтобы можно было снаружи тебя... Понятно, о чем ты... Понять, о чем ты говоришь. Я не знаю, получше меня или нет, но я попробую. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку, в реку, рак за руку грека. Ца. Ехал грека через реку, видит грека, в реке рак. Сунул грека руку, в реку, рак грека, руку в река, за руку грека. Сунули, были дрекитрами, цฤибидри, цивидри, цmomили. Вот они переженились с... Тот, кто знает это, он, конечно, сейчас улыбался. Я вас умоляю, научите своих детей этой прекрасной, прекрасной длиннющей скороговорке такую длинную. Ее мало кто знает, потому что мы собрали из тех, кто, ну, из всех событий, из всех этих отрывочек, собрали большущую. Итак, вот я это все проговорила, этого вполне достаточно. Детям нашим прекрасным, надо учить их говорить скороговорки и четко формировать речь. Потому что как человек говорит, или у него сбивчивая речь, или он очень быстро говорит, или он говорит, не проговаривая слова, это свидетельствует о состоянии его психики и нервной системы. И наоборот, чем четче у человека речь, чем грамотнее он говорит, чем чище у него голос, и нервная, психика и нервная система будет гармоничнее развиваться.